Упаковка игры Битвы game Посмотрим, какое содержимое ждет того, кто купит эту игру. Вот такая коробочка. Написано 8+, от 2 до 4 игроков. 10-15 минут на игрока. Просто робот это, кто ее выпускает. Сзади у нас есть компоненты игры. Расписаны, какие у нас входят. И что может делать Галемчик. Это прототип. Поэтому чуть-чуть дизайн может поменяться, издатель добавится, но в принципе коробочка будет примерно такая же. Так, ну и откроем, посмотрим, что внутри мы найдем. Так, ну. Здесь у нас поле 4 на 4 из плотного картона. Далее 4 поля 3 на 3, которые вот так можно состыковывать по-разному и делать различные сценарии, различные игровые поля тоже. Карты, карты големов, их 5 штук, различных, голем с мечом, с копьем. Далее, карта удачи, которая позволяет вам использовать, не использовать бонусы. Далее, вот это у нас э, игровые карты, карты команд. Это у нас для желтого голема, для красного голема, и синий, и зеленый голем. Теперь смотрим дальше, что есть: жетоны поломок, которые вы отмечаете, и сломаны шестереночки, что ваш колем получил какую-то поломку в процессе битвы. Различные жетоны препятствий. Я вижу уже воду, бочки, стены. Здесь достаточно много, которые разно... делают игру более разнообразной и позволяют вам создавать различные уровни. Так, ну э, уникальная вещь для предзаказа только до 4 июля. И для Boom Starter а это дополнение логика. Вот здесь 8 жетончиков. Идтикили, вот Эти жетончики позволяют еще более усложнить игру и сделать ее более интересной. Ну и сами големчики. И у нас прототипы вот такие. Синенькие. Еще. Красненькие, желтенькие и зелененькие. То есть до 4 игроков и кубик он нам нужен для некоторых сценарий вот вся комплектация игры достаточно богатая, карт много карты с большими надписями с большими големчиками сразу понятно какой цвет голема и какую команду он задает ну, и рубашка тоже. Сзади вот рубашечка. обычная карта команд на картах то есть они отличаются.